Здесь находятся остатки отряда Шторм 5 бригады 1 корпуса Восьмой армии. Штатная численность была 161 человек. Я командир отряда шторм Юрий Николаевич. Получил бы задачу выйти на позиции поселок водяный. В ходе штурма в, ходе шторма, в ходе штурмов в было выявлено, что достаточно трудно было вести, вести наступление на данном участке, поскольку противников абсолютно пристрелили на все точки. В итоге наше руководство приняло решение княть, на пулеметы, на минометы. Мы сидели под открытым на танке, мы сидели под открытым одним минометом. Артиллерия. артиллерии, 14 суток. Значит, понесли огромные потери, 304 человека трехсоток, 22 человека до 200. Командир роты наш погиб. Значит, было принято решение дойти до штаба армии, где мы узнали о том, что нам планируется эвакуация. Начали планировать эвакуации замкомандиры бригады, Полковник Иванов Илья Владимирович, всячески пытается вскрыть свои пробелы в плане отдачи преступных приказов, в плане штормов. Против нас выставили за град отряды и не упускали, не упускали с позиции. Сейчас они дают выйти вообще никуда. Нам нас угрожает уничтожить по, по отдельности как, как, как командиру подразделений. Это опасно. Нам грозит огромная опасность, мы обращаемся к Лихону к и просим помочь нам в, в, в, в, этой, в этой непростой ситуации. Мой отряд свою задачу выполнил. Мы 14 дней держали линию фронта протяженности 1 километр. Все, все остальные заходили туда и просто убегали. Мы 14 дней сидели не уходили со своих позиций. Ребята, если есть что добавить, добавляйте. Я добавлю. Я майор Раков Николай Викторович. Добавить добавляйте. Я добавлю. Я майор Раков Николай Викторович, мобилизованный 1004 войсковой части города Калининграда. Меня прикомандировали отряду, что данной бригады. Я не знаю, что бригада для себя это представляет. Руководства я не видел, официального руководства, официальных приказов не видел. Изначально при первом вступлении в отряд шторм, который размещался в поселке Стыло, я заметил что командование, якобы такое командование, которые не видели в лицо многие военнослужащие армии Донецкой, были, с них совершались поборы, поборы, денежные поборы. Если эти деньги не сдавались, то людям обещали сразу тянуть куда-то на передок. Это происходило систематически. Людей из госпиталей, раненых, которых ложили в госпиталь, Через три дня, вот, в ходе этих боев, выписывали, не оказав никакую медицинскую помощь, не вытащив осколки, и обратно отправляли на передний край. И брали еще 20 тысяч. И брали деньги. Брали деньги еще с них 20 тысяч. И раненых. И и раненых. И на раненых. Я как да. на раненых. Смысл в чем, что я считаю, что руководство здесь, пятый. Этой бригады, которую я ни разу не видел. Преступно. В полной составе. <coughs> Ты считаешь, что она преступна. Это преступная группировка. Это преступная группировка. И других здесь вариантов нет. Правда она должна вас Все помнить, И как бы вы чистите, получается, до сих пор еще в в Калининграде. кому как бы здесь вообще нас нету. Получается так. Но это он говорит э, за полг четыре. Я говорю за всех. Yeah. Мы все одинаковые. Люди без документов, без военных билетов, без всего, без соцзащиты, без соцзащиты брошены, в брошены в окопы. Как бомжи брошены, в которых нет элементарных документов, нету военных билетов, нету ничего. Ничего. Статус их, я не знаю, какими правовыми актами, определен в данном подразделении. Но это преступно. И приказы преступны. Приказы преступны. Это подтвердил сам куратор, который якобы передавал нам, нам приказы. Он также засветился на украинских сайтах. Его запеленговали по его радиосвязи, как он передавал приказ на группе... Ну, к за, заград за своему отряду. То есть люди были, боялись, э, там смерть и впереди тоже смерть. Мы сидели под открытым огнем минометов. Круглыми сутками. сутками. Круглыми мы сутками. Угрожали расстрелом. Урожали да. расстрелом, если как, мы пойдем вперед. Как его фамилия? Старины. Да. Иван Кевич. Иван Кевич. Сталина. Иван Кевич. Александрович. Мы даже не знаем, кто это такой. Он отношение к отряду не имеет. Значит, получал он приказы по радиостанции от Иванова или Владимировича. И дальше эти приказы распространялись от Иванкевича Дмитрия, который давал, давал вот эти вот преступные приказы. Когда мы при свидетелях опросили его, сидя, блин, даже на эту на, на, на вот, он согласился, да, приказы преступные, преступные эти. Потому что нас просто-напросто баранили там, нас хотели уничтожить. И помимо того, что мы, мы там выжили да, за 14 дней, вот это наш остаток, остаток нашего отряда, так нас еще на выходе хотят уничтожить, как свидетели, свидетели, свидетели халатного абсолютно, халатного преступного руководства бригады. Не выводя никакого содействия, чтобы сохранить жизнь хотя бы остатку отряда. Не было никакого боевого приказа. Чисто на подразделении Никакой регансировки. Никакой не было. регансировки. Ничего не было. А, ведение, ведение а, руководством боевых действий велось из рук в руки. Кто хотел, тот руководил. Я не знаю кто, но эти люди командовали по рации. Выходить люди на штурм. И на штурм. На непонятный, на необоснованный штурм. Под а огнем пулемета. И это делали, делали, делали, делали. Многие... Личности. Многие личности. Это будет все сказано в Следственном комитете. Большинство из тех, кто здесь находится, продержались здесь 14 суток. Это село Водяное. Село Водяное под Донецком. Там, где сейчас наши СМИ говорят о том, что мы наступаем и наступаем успешно. На самом деле это не совсем так. Идут большие потери. Идут очень-очень большие потери.